Здравствуйте. Сегодня мы выполняем задание номер 7 ЕГЭ и нам предстоит разобраться с грамматическими ошибками. Нужно соотнести грамматические ошибки с теми предложениями, которые даны ниже. Итак, давайте посмотрим. Перед вами предложения. Сейчас они промелькнут, а затем вы увидите каждое в отдельности. И следующая группа. С шестого начинаем. Итак, вам нужно будет записать в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. Буквы обозначают ошибки. Итак, давайте посмотрим. Первая ошибка. Нарушение в построении предложения с причастным оборотом. А. Б. Ошибка в построении сложного предложения. В. Нарушение в построении предложения с несогласованным приложением. Г. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым. Д. Нарушение вида временного временной соотнесенности глагольных форм. Рассмотрим первое предложение. Тургенев подвергает истинную сущность своего Базарова самому сложному испытанию – испытанию любовью. В данном случае нарушено видовременное соотнесение глагольных форм. Один глагол стоит в прошедшем времени, другой глагол в настоящем времени. Так не должно быть ни в коем случае. Глагол подвергает В настоящее время. Глагол раскрыл прошедшее. Итак, ошибка D. Нарушение вида временной соотнесенности глагольных форм. Пойдем дальше. Следующее предложение под номером 2. Сейчас оно появится. И наша задача с вами понять, выяснить, какая ошибка. Встретилась в этом предложении. И встретилась ли она? Может быть, предложение вполне правильно построено. Второе предложение. Все, кто побывал в Крыму, увез с собой после расставания с ним яркие впечатления о море, горах, южных травах и цветах. На мой взгляд, здесь встретилась ошибка Г. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым. Потому что... Все, кто побывали в Крыму, должно быть у нас множественное число. А здесь, в этом предложении, единственное число, и в этом состоит ошибка. Читаем третье предложение. Внимательно послушайте и попытайтесь понять, в чем неточность, если вы ее найдете, обнаружите. В основе произведения повести о настоящем человеке лежат реальные события, произошедшие с Алексеем Моресьевым. В данном случае ошибка «В» – нарушение в построении предложения с несогласованным приложением, ошибка в названии. Одновременно нельзя употреблять название в косвенном падеже и использовать при этом какое-то слово, которое определяет жанр произведения. В данном случае так и сделано, и в этом и состоит ошибка. Читаем четвертое предложение. Сергей Михалков утверждал, что мир купеческого замоскворечья можно увидеть на сцене Малого театра благодаря великолепной игре актеров. В данном предложении нет ошибки. Здесь все правильно. Предложение 5. В 1885 году Поленов экспонировал на передвижной выставке 97 этюдов, привезенным из поездки на восток. Как видите, причастие «привезенным» поставлено в неправильной форме. Окончание неверное. Этюды в каких привезенных должно быть окончание их? В данном случае ошибка связана с использованием причастного оборота. Это ошибка «А». Нарушение в построении предложения с причастным оборотом. Шестое предложение. Теория красноречия для всех родов поэтических сочинений написана Галичем, преподававшим русскую и латинскую словесность в Царско-сельском лицее. Посмотрите, пожалуйста, теория написана, Подлежащие и согласуются друг с другом. Галичем каким? Преподававшим. Причастие правильно присоединяется к слову «галичем». Таким образом, никаких ошибок мы в этом предложении не заметили. Оно наверное. В пейзаже Машкова, вид Москвы, есть ощущение звонкой красочности городской улицы. Также грамотное предложение. Как видите, ощущение есть. Здесь все очень просто. Предложение простое по своей структуре. Нет причастных оборотов и подлежащее со сказуемым согласуется. Ощущение есть. И сейчас посмотрим восьмое предложение. Что мы увидим в нем? Счастливы те, кто после долгой дороги с ее холодом и слякотью видит знакомый дом и слышит голоса родных людей. В данном случае мы можем заметить нарушение связи между подлежащим и сказуемым. Вы видите, что в данном предложении, поскольку у нас в первой части множественное число, значит, во второй части к местоимению «кто», который является подлежащим, должны прикрепляться глаголы, сказуемые, только в форме множественного числа. «Видят», «слышат». Нам встретилась ошибка «г» – нарушение связи между подлежащим и сказуемым. Надо внимательно следить за тем, в каком числе вы используете подлежащие сказуемым в первой и во второй части сложно подчиненного предложения? И теперь мы рассмотрим следующий пример. Нам дано предложение 9. Читая классическую литературу, замечая, что насколько по-разному... «Град Петров» изображен в произведениях Пушкина, Гоголя, Достоевского. Обратите внимание, что надо было изъять «союз что» из второй части, поскольку средством связи является здесь слово «насколько». И поэтому «союз что» здесь неуместен. Ошибка связана с построением сложно подчиненного предложения. Таким образом цифре 9 соответствует буква Б. И давайте посмотрим наши ответы. Ответы у нас будут следующие. Внимание на экран. А 5, Б 9, В 3, Г 2, Д 1. Так надо было заполнить ваш лист, лист ответов. На этом разбор седьмого задания закончен. Задание достаточно сложное, но при тренировке можно добиться хороших результатов. Для этого, конечно, надо выполнить как можно больше заданий. Я желаю вам успехов. Всего хорошего.